Это личное здание, но несмотря на то, что это довольно большое, бро. единственное, что вызывает серьезное сомнение, это заявление английских служб. По-моему, один из представителей, а потом уже это прошло через английскую прессу, высказывал сомнения. Что-то, наверное, произошло с одной стороны, а с другой стороны Перезовский вспоминает наверное, после того, как Падре погиб, что последнее время, последние дни он жаловался, что у него беспокоит сердце. Это большая потеря для Грузии. Большая потеря. Это был очень нужный человек для Грузии. У него была интересная еще программа. Если, он, если бы он стал президентом, я не знаю, понабещадали, если бы он стал бы президентом. Решили бы вопросы, которые не решаются годами. Поэтому я считаю, что это действительно большая потеря. Большая потеря. Я... Uh -huh. Он будет платить деньги и приличные деньги. За второй еще больше, за третий еще больше. Сам греши выгодит.